пережившая на своем долгом веку и сорок кошек, и семь костров, и именно эту ведьму мне и хотелось всегда успеть разглядеть. Эта игра была одновременно и очень страшной, и неимоверно волнующей, и она меня все сильнее затягивала. Я росла, взрослела, набиралась мудрости, лишнего веса, целлюлита –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 Я видела в зеркалах примерочных стареющую русалку, от которой благополучно избавилась. А ну, как будет сидеть этот глубокий синий с моим новым дерзким коре? Я подошла к зеркалу и ахнула. Из зеркала на меня смотрела прекрасная женщина. Глубокий темно-синий цвет платья оказался сложным керосиновым